Компартии Российской Федерации, всего левого патриотического фронта, руководителю фракции в Государственной Думе, Думе доктору философии Геннадию Андреевичу Здюганову. Пожалуйста, Еннадия. дорогие товарищи и друзья, день рождения Ленина, 22 апреля, в городе Героя Минске по инициативе Компартии России, Украины и Белоруссии. Прошел всемирный антифашистский форум. В нем участвовало более 50 стран от Пекина до Гаваны. И там принят уникальный документ, манифест сплочения всех прогрессивных сил в борьбе против неофашизма, нацизма и бандеровщика. Я благодарю всех вас за поддержку. Благодарю всех, кто транслировал это уникальное событие в течение трех часов по всей планете. На сегодня... Практически все миролюбивые силы сплотились в борьбе против нового зла. Это зло совершенно очевидно. Тот же нацизм, тот же фашизм, та же бандеровщина, только в англосаксонской упаковке. Напоминаю, что если Гитлер своими планами, план Орд, голод и Болбороса шел уничтожать наш народ, эти пошли дальше, решили ликвидировать русский мир. Нашу великую культуру, тысячелетнюю государственность, нашу волю, наше желание жить в мире и дружбе со 190 народами, которые русские собрали за всю историю под свои знамена, не порушив ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры, ни одной традиции. Это смертельный вызов. Поэтому, отмечая День Солидарности, прежде всего надо призвать к солидарности борьбе с фашизмом. И эта солидарность обязательно вновь победит. Вторая солидарность – это геополитическая. Без нее трудно бороться и трудно повердать. Ленинско-сталинская модернизация позволила перед войной нам построить 9 тысяч лучших заводов, создать лучшие научные школы и уникальную технику. Но тогда мы понимали, что Гитлер, в Европу, собрал под свои знамена почти 300 миллионов, и мы вынуждены были протянуть руку всем. С кем еще недавно даже враждовали и под знамена антифашизма тогда встали американцы англичане. Китайцы и практически создали могучий фронт, который и одержал победу. Сегодня нужна солидарность геополитическая в лице четырех лучших и ведущих цивилизаций, которые формировались на планете русской, китайской, индийской, персидской. И сам факт, что эти цивилизации проявили солидарность и в области военно-технических знаний и усилий. Недавно состоялась в Индии большая встреча министра обороны этих стран, которые заявили, что они не позволят нацистам и натовцам Удушить снова планету и починить своим неоколониальным замыслам. Исключительно важна и внутренняя солидарность, солидарность рабочего крестьянина, учителя и врача, инженера-ученого, тех, кто своим умом и талантом создает высшие главные ценности на Земле. Но эта солидарность может базироваться только на иной финансово-экономической политике. Мы, выступая в Государственной Думе, показываем пример на предприятиях, народных предприятиях, пример у меня на Орловщине, где руководит областью Клочков, который снова идет на выборы и которую, я уверен, победит. Наш Локоть, который 9 лет возглавляет мэрию в Новосибирске и показывает пример развития научных и достижений и новых технологий. Наш Коновалов Хакасии, против которой эта власть организовала просто грязную атаку, половиной тысяч грязных сюжетов на РЕН-ТВ под руководством Единой России. И это не просто позор, это вызов всем честным людям и нормальной выборной кампании. У нас отлично работает губернатор русских народ, Нина Ульяновский. Мы завершаем там реконструкцию этого уникального центра и готовим большой красный маршрут от Пекина через Ульяновск, Казань, Москву до Ленинграда. Все это наша реальная политика. Но это политика консолидации, солидарности, внутренних всех. Мы обращались к президенту Путина и к Единой России, чтобы они не загораживали мувзолей очередным забором. Похоже, они не услышали, хотя еще есть время. Мы обращались к Единой России принять новый курс и новую политику наши законы формирования бюджета развития, пока и к этому оказались не готовы. Но самое поразительное. 80% граждан недовольны ростом цен. Наш закон о регулировании цен на товары первой необходимости, продовольствие, медикаменты по-прежнему отвергли. Наш закон поддержки ветеранов войны и детей войны тоже с девятого раза не прошел. Нам требуется солидарность и сплощенность протести против этой политики, и мы должны вместе его обеспечить. Недавно Путин заявил, что новая стратегия – это стратегия внутреннего суверенитета и национальных традиций. Я с этим согласен. Но чтобы обеспечить внутренний суверенитет, надо прежде всего обеспечить суверенитет в экономике. У нас половину крупных предприятий, Ими владеют иностранцы, в том числе и те, которые нам объявили войну. Надо обеспечить финансовый суверенитет. А у нас 350 миллиардов долларов арестовали в чужих банках и 260 выгнали за прошлый год. Толстосумы, которые не хотят, надо платить нормальные налоги, хотя мы много раз носили налог, а прогрессивный налог. Надо обеспечить технологический урентен без современной школы, без отмены ЕГЭ этой бабы, которая загубила образование фактически во всех наших школах. И эта политика пришла, пришла в полную негодность. Мы предложили реальную программу образования для всех. Все, что связано с развитием детства и поддержкой женского движения. И нужна солидарность леопатриотических сил. Я благодарю сегодня. В этот славный день наших друзей и соратников по Патриотическому фронту. Наше женское движение во главе со Станиной, наше движение «Детей войны» во главе с Арефьев, наше движение «Левое патриотическое» во главе с классными ребятами, которые сегодня работают и в Государственной Думе. Я благодарю всех, кто поддерживает нашу партию и дружно идет на предстоящие выборы. Солидарность сегодня. Главное оружие Но она требует утроения усилий Всех, кому дорога Родина Потому что против нас Ведут войну на уничтожение В войне побеждает тот, кто собирает Больше сил, проявляет Больше воли и характера И который опирается на Тысячелетние нашей победы Первомай нас учит Этой солидарности Первомай показывает пример Как можно побеждать Весь 20 век Прошел в борьбе труда и капитала. Труд обеспечил Великий Октябрь. Труд обеспечил Великую Победу. Труд обеспечил прорыв в космос и ракетно-ядерный паритет. Капитал породил две мировые войны. Я объявил нам третью. Мы ее выиграем, потому что мы народ победы. И победа будет за нами. Да здравствует Россия. Да здравствует социализм. Да здравствует наши победы. Да здравствует народ труженик. Народ победитель. Ура! Ура! Ура! Ура! Уважаемые товарищи! А сейчас мы вручим партийные комсомольские билеты и попросим Егнатия Андреевича это сделать. Пожалуйста. Уважаемые товарищи ответственные, подготовьте своих людей для получения партбилета. Комсомольский билет вручается Базанову Антону Сергеевичу. Комсомольский билет вручается Громову Станиславу Игоревичу. Комсомольский билет вручается Реп, Репненкову Артему Михайловичу. Комсомольский билет вручается Стародубцеву Ивану Романовичу. Комсомольский билет вручается Якушеву Данилу На, На, Максимовичу. Партийный билет вручается Беринзе Валерий Валерианович. Партийный билет вручается Насонову Григорию Юрьевичу. Партийный билет вручается Плесовских Любовь Сергеевна. Партийный билет вручается Щелкину Максиму Витальевичу. Еще раз, уважаемые товарищи, поздравим наших товарищей, кому вручили партийные комсомольские билеты и пожелаем им самого Молодцы! доброго! Молодцы! Молодцы! Молодцы! Молодцы! Молодцы! Молодцы! Молодцы! Слово для выступления представляется руководителю движения дети войны. В этом движении у нас более трех миллионов человек возглавляет Арефьев Николай Васильевич. Пожалуйста, Николай Васильевич. Дорогие товарищи, вот как сейчас помню, 1 мая диктор Центрального радио и телевидения говорил, Сегодня весь мир, все прогрессивное человечество отмечает День международной солидарности трудящихся. Тогда, в советское время, мы мало придавали значение солидарности, потому что мы жили в общенародном государстве, где не было угнетателей, где не было капиталистов. Мы жили одной дружной семьей под девизом «Все во имя человека, все для блага человека». Но вот уже 30 лет... Сменился строй в стране. Пришли буржуи, капиталисты, которые все повернули вспять. Сегодня нам необходима солидарность, потому что буржуи начали с того, что начали отбирать те социальные завоевания, которые были у нас в советское время. Нас лишили бесплатного жилья. Нас лишили бесплатного образования, бесплатного здравоохранения и заставили за все платить, оставляя при этом на прожиточном минимуме и минимальной зарплате. Вот сегодня проводится спецоперация, понадобилось импортозамещение, наконец-то закрутили, заработали заводы, понадобились рабочие руки, которых уже осталось совсем немного. Но при этом и с рабочими местами пришли как раз те, все негативные тенденции, которые возродили капиталисты. Сегодня заставляют рабочих работать по две смены. Сегодня иностранные торговые сети заставляют кассиров работать стоя по 12 часов в сутки. Сегодня замордовали людей штрафами, потому что в советское время у нас штрафов никогда не было. А теперь есть. Вот сегодня нам опять нужна солидарность. Всем вместе бороться за свои права, права трудящихся. Вот именно 1 мая, как праздник единства и солидарности трудящихся, это наш праздник для борьбы с угнетателями. Вот наши отцы и деды боролись... В едином строю против фашистов. А дети войны помогали не только на фронте, но и э, в тылу, завоевывая победу. К сожалению, дети войны очень мало получили от того, что э, воевали и были свидетелями и участниками этой войны. Но вот наша солидарность детей войны, депутатов. Коммунистов эта солидарность обнадеживает на то, что будет принят федеральный закон, будут дети войны жить достойно. Потому что вот та солидарность, которую мы завоевали э, при принятии закона о детях и войны, она даст те ростки, которые послужат детям войны, послужат детям войны. Нач началом для борьбы и э, победы над нашей общей победой над фашизмом. Спасибо, дорогие товарищи. Всего вам доброго. Слово представляется заместителю председателя областной Московской думы, кандидату в губернатора Московской областной думы Наумова Александру Анатольевичу, пожалуйста. Товарищи, сегодня мы отмечаем день, международный день солидарности трудящихся. Не в простое время. Империалисты, решившие, что они хозяева мира, решили с помощью бандеровских фашистов убивать наших детей, женщин, стариков, которые проживают на исторических наших территориях. Они поставляют оружие. Они стремятся уничтожить нашу страну. Но им не бывать этому. Как под Москвой в свое время победили мы фашистские орды, так и сейчас. Мы разгромим этих врагов, потому что сегодня, 1 мая, в сорок пятом году был водружен, было водружено знамя победы на крышу Рейхстага. Этот день говорит о том, что любой враг, который придет к нам, погибнет, пойдет под этим. Тому есть наши доблестные воины, которые сражаются за суверенитет нашей страны. Патриотизм, который в нашей многонациональной стране ширится и растет. Но для победы нужна сплоченность и консолидация. Когда мы говорим о солидарности и консолидации, то должны соединяться все. Но как же это происходит? Страна наша по-прежнему страдает от того, что бедность одна из самых больших бед стала. Это как же так получается, что 12 миллиардеров... Получают столько же, сколько получают все пенсионеры России. Когда говорят о законе детях войны, об уважении к поколению детей войны, которые поднимали нашу страну из руин, прорывались в космос, создавали наш ракетно-ядерный СИД, то об этом власть забывает. Мы в Московской областной думе внесли опять очередной закон о детях войны. Мы предлагаем и просим депутатов партии власти, давайте отбросим политические разногласия, давайте примем закон о детях войны, но посмотрим, как они, какие они патриоты, как они примут. В Московской области также испытывают олигархическое давление, подоходы населения падают, люди берут кредиты, закредитованность ужасная. Если на всех работающих разделить кредиты, то получится более 500 тысяч. Когда говорят о том, что в Московской области идет интенсивное строительство, ибо хвалятся этим, то забываю сказать, что люди покупают жилье, попадая в долговую кабалу. То, что не хватает рабочих мест, которые люди ездят, более миллиона людей ездят на работу Не хватает в поликлиниках врачей ЖКХ страшнее, выше чем в Москве Я уверен, что наша программа Которая есть у Коммунистической партии Российской Федерации Это тот путь, который ведет к победе Потому что он соединяет сплоченность Дружбу, экономику, науку И тот патриотизм, который есть у нас С праздником Нашим замечательным праздником международным, днем солидарности трудящихся, с предстоящим днем победы, товарищи. И я уверен, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Ура! Уважаемые товарищи, недавно приземлился самолет с Куба, где были наши товарищи Иван Иванович Мельников, Дмитрий Новиков, вместе с председателем Государственной Думы. Передали привет и руководитель первой социалистической кубы, и Рауль, то есть президент, председатель э, парламента. Все нам передают привет, поздравляют с 1 мая. Я передаю от этого уникального острова, от этих э, великих людей... Вам привет и давайте мы их тоже поздравим с 1 мая. и пожелаем несгибаемому острову, прекрасному народу удачи, победы. Сейчас слово представляется руководителю московской партийной организации, руководителю фракции. Пожалуйста, Николай Григорьевич, вам слово. Добрый день, уважаемые товарищи, друзья, москвичи и гости столицы. Мы помним, как 1 мая начиналось еще в 19 веке. В 1890 году на территории Российской империи в Варшаве была первая маевка. И она через 7 лет, в 1997 году, распространилась на всю территорию России. И с тех пор большевики, социалисты защищали права граждан, сельского производителя, сельских жителей, горожан. И таким образом, после Октябрьской революции, защита социальная и трудовых прав граждан усилилась до невероятных размеров. Стало предоставляться бесплатное жилье, было обеспечено всеобщее бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, санатории, здравницы, больницы, дома отдыха, пионерские лагеря. Была всемирная забота о гражданах. И когда в 30-е годы проводилась коллективизация, она проводилась не только по списку, туда привлекалась социальная защита. Если крестьянин не единоличник, он на свои средства... Содержал свою семью и своих детей. А если он выступал в колхоз или в сахоз, на детей выплачивал субсидии, финансовая помощь. И если мало семья, тоже колхоз помогал. И было перераспределение от богатых дворов к бедным. Это была как раз община, социалистическая советская община, которая потом. В 70-е годы, в 60-е переродилось в зачатке нового строя, развитого социализма, который уже нам указывал прямой путь в коммунизм. Но что сделали англосаксы, о которых сегодня много говорится? Был мировой заговор капитала, вложено триллионы долларов для того, чтобы скомпрометировать и подкупить, найдя предателей в среде Советского Союза, руководители, будь они прокляты во веков. Их будут помнить имена всегда только в негативном свете. И сегодня мы с вами пожидаем вот эти все плоды. Но, тем не менее, есть коммунистическая партия, которая является правопремьерами Советского Союза. И сегодня мы защищаем трудовые и социальные права граждан. В Московской городской думе уже практике принято решение на 50 миллиардов рублей, чтобы оказана была помощь москвичам или других регионов. К нам обращаются не только москвичи, из Омска, с Красноярска, с Ростова-на-Дону. И если есть полномочия, мы обращаемся туда. 20 миллиардов рублей было выделено на поддержку обманутых дольщиков, И сегодня они получили квартиры. 5 миллиардов рублей было выделено на то, чтобы э, развивать промышленность Москвы. 2 миллиарда долларов на то, рублей, на то, чтобы развивался дворовый спорт. 100 миллионов рублей в прошлом году мы приняли на поддержку первичных советов ветеранов в городе Москве. Поэтому более 10 тысяч обращений приходит во фракцию КПРФ. Это больше, чем в любую другую фракцию. Поэтому социальные трудовые права граждан, москвичей, мы как защищали и будем защищать. Поэтому наше дело правое. Победа будет за нами и Враг будет разбить. Ура! Ура! Слово предоставляется руководитель Всероссийского женского движения «Надежда России» Останина Нина Александровна. Пожалуйста, руководителю комитета Госдумы. Спасибо. Дорогие друзья, когда в далеком 1886 году на улице вышли рабочий Чикаго Первое – восьмичковой рабочий день, второе – достойная заработная плата, а третий – запрет на эксплуатацию детского труда. Только 21 год спустя, после октября 2021 года, все эти, 1917 года, все эти лозунги стали нормой жизни. Детский Труд, это труд, это образование, дошкольное, да, школьное, высшее. Это обязательно трудовое воспитание, когда наши дети получали не только диплом в окончании школы, но и право заниматься профессиональной деятельностью, трактористка, машинистка, слесаря, шви. Думали наши предшественники, большевики, о том, что сто лет пусть спустя у наших буржуев появится новый зуд использовать дешевый детский труд. Голосами франции Единой России в первом чтении протащен федеральный проект федерального закона о вот, трудоустройстве подростков, начиная с 14 лет. Все это делается под флагом заботы о трудовом воспитании детей, где слишком разленились наши дети. Но только вдумайтесь, ни о каком каникулярном времени в законе речи не идет. Речь идет о том, что по окончании учебы покинул школьные классы, дети имели возможность разносить пиццу, я не знаю, заниматься фасовкой, чем-то еще, обслуживать тех самых олигархов, которых разрыв мир. Между бедными и богатыми в нашей стране у нас даже по мнению независимых экспертов составляет примерно 13,8 раз Сравните с и всего 4 раза. И вот эти вот ненасытные люди считают сегодня, что здоровье ребенка это не главное, потому что даже не надо полную справку о медицинском обследовании ребенка. Не нужно мнение органов опеки, достаточно заявления одного из родителей приставки, если, если родители находятся сейчас в недружеских отношениях, то ребенок на того родителя, который поддержит его. Более того, насколько цинично звучит идея принятия этого закона, улучшить материальное положение семей. Поэтому 90% детей, как нам было сказано, затопали, чтобы работа с 14 лет. Да это и есть! Все наши российские семьи, кроме тех, 10% семьи олигархов, дети, которых обеспечили, будут получать полноценное образование. Если спросите нас против трудового воспитания, или нет, нет, конечно нет. И это не прошлое, и это не будущее, это настоящее. Это школа Павла Николаевича Грузинина, где вместе с дипломом дети получают действительно сертификат на право работать шумией, право работать оператором с следственным сантехом. Поэтому не случайно в 1992 году, когда пьяный Ельцин издал указ о переименовании праздника 1 мая, из его названия исчезло слово солидарность. Главная задача власти сегодня разделить людей и начинает делить уже с наших детей элитные и общие детские садики. Малокомплектные школы и школы-холдинги. Поэтому самое главное для нас сегодня объединиться в борьбе за социальную справедливость и восстановление своих прав в защиту наших детей. Да здравствует 1 мая! День международной солидарности трудящихся! Ура! Сейчас попросим включить там музыкальную паузу, пару песен, послушаем. привыкли по праву, когда потеряешь, что ценишь вдвойне. в войне, России хотим обрести мы державу, не начинают русские войны, и во войне известно слишком много, берутся за руки их сны, когда война у самого порога Огромная страна, идет война с роживай, идет вообще война. Let's sure. go. Назад, встали, жагу, назад. Спасибо Николаю Сахарову еще раз. Аплодисменты наши. Уважаемый Николаевич, слово для выступления представляется лидеру молодежных наших организаций, комсомольской организации. Исааков Владимир Павловичев, депутаты Государственной Думы, пожалуйста. Уважаемые товарищи, буржуазия пытается затурманить общество, рассказывая, что 1 мая это праздник такой весны, любви. КПРФ напоминает, что 1 мая это праздник борьбы и солидарности в первую очередь. Сегодня по стране проходят красные марши от небольших районов, поселков до крупных городов. Мы еще раз напоминаем, что в единственной солидарности наша сила. Сейчас партия сплачивает под свои лона все гражданско-патриотические силы. Мы должны дать жесткий отпор этому западному империализму. В этом и заключается пролетарская солидарность. Борьба против внешнего врага, который наполнен западным капиталом, западными банкирщинами. И, и вот этим западным империализмом, который, который снова раскрыл свои же, железные объятия против, против родных нам народов, братской Украины, братской Белоруссии. И Товарищи, мы еще, еще раз и еще раз призываем единство, братство, солидарность и, и, конечно, и конечно же, борьба. борьба. Капиталист давая заберет в три раза больше. Просто так права не даются. За них надо бороться. И есть та сила, которая всегда подставит плечо трудовому рабочему человеку. Это партия КПРФ. Товарищи, вместе с праздником, с 1 мая, с днем международной солидарности, борьбы и братства, и всеобщего мирового пролетарского единства. Ура! Ура! Слово представляется руководителю левого движения, левого фронта, Дальцова Сергеева. Пожалуйста. Дорогие товарищи, я вас поздравляю искренне с праздником солидарности, с праздником труда. Нам всем сегодня жизненно необходима победа и солидарность всего народа. Правильно, друзья? Правильно! Но что мешает сегодня этой солидарности и этой победе? А мешает буржуазный характер власти и капиталистический курс, которым по-прежнему идет наша страна, несмотря на все наши требования. Согласны? И дальше так продолжаться не должно. я буквально вчера общался с ребятами, которые там, которые там, на Донбассе, наши товарищи рискуют жизнью, проливают кровь за нашу Родину. Они мне сказали, сказали четко, четко, Сергей, передай, пожалуйста, 1 мая на митинге левых сил. Мы здесь воюем не за олигархов, не за их сытые рожи, нет! Мы не воюем не за их миллиарды, мы воюем не за их дворцы, мы воюем за справедливость за социализм и за народную власть. И они просили передать. Скажите всем, сегодня спецоперации нужна не только на Донбассе, она нужна в России, нужна зачистка всей этой олигархической сволочи, правильно? Правильно!